Привет-привет, всем доброе утро. Сегодня мы поговорим о дубликации. Наболевший такой вопрос, есть ли она вообще в особенности в офлайн и развитии офлайн в сетевом бизнесе. На связи Виктор Бандалет, Я являюсь основателем закрытого сообщества предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Pro. И я являюсь экспертом в автоматизации сетевого бизнеса через социальные сети, в том числе ВКонтакте, по выстраиванию автоворонок, по выстраиванию вообще каких-либо систем. И сегодня мы поговорим о дубликации. Это очень наболевший вопрос и со, всех временно, со, со всего времени основания сетевого маркетинга, сетевого бизнеса, с книжки 10 уроков на салфетке, это вот тема прям постоянно на устах наших спонсоров. Нужна, чтобы была дубликация. Ребят, не знаю, поставьте плюсики, если вы верите, что дубликация существует. Поставьте минусики, если дубликации нет на самом деле. как бы, Если объективно посмотреть. Вот, если смотреть как на метод работы, то дубликации не существует. Ребят, дубликация это не метод работы, для того, чтобы вы понимали. Но теперь я, я сейчас э, приведу какие-то аргументы и сравню, например, тот же офлайн, бизнес онлайн и почему на данный, на теперешний момент э, дубликация, э, либо совершать действия те, которые совершали раньше намного-намного проще вот Дубликация на самом деле, чтобы вы понимали вот прям запишите для себя, чтобы вы знали дубликация это определенная система. в особенности это система обучения, да то есть система обучения, которая дает быстрый результат для ваших партнеров, которая привела вас до результата. А система обучения может быть разной и методы работы могут быть разными. Вы можете использовать список, вы можете не использовать список главное то, что сработало у вас, максимально качественно дать вашим партнерам для того, чтобы они вас повторили. И они тоже получили результат. На самом деле, многие измеряют результат в каких-то объемах, товароборотах своего бизнеса. Но, ребят, если к этому подойти, как к этому подходит большинство, то давайте посмотрим на наших топов, да, например, топ-чек компании. Если они постоянно говорят о дубликации, так почему же ты вот при такой, же квалифи... ты при такой квалификации товароборотом миллионы долларов? Почему же тебя повторят единицы? Почему до миллионов долларов приходят единицы, если ты вот четко говоришь о дубликации, что вот нужно совершать классику, что вот надо идти писать список знакомых в 200 человек, их прозванивать, идти на холодный рынок, раздавать листовки, проводить домашние встречи, возможно, встречаться ттт в кафе, проводить офлайн презентации там, и, и так далее. На самом деле это заезженная тема, это, вот, это тезисы, которые уже, ну прям правила пиши какие-то там, правила из исключений, что вот-вот когда-то был какой-то базис. И ну это и осталось базисом на самом деле, это база, которую ну, если придерживаться, если адекватно к этому подходить, можно на этом тоже построить бизнес. Правда не так быстро, как могло бы быть, но... Точно, точно не повторят. Все равно что-то свое вносит и уходит в сторону. Да, если не уходит вообще куда-нибудь другое место. Вот. Но, смотрите, ребят, на самом деле я хочу донести до вас то, что дубликация в вашем смысле слова должно быть. Это чтобы вы как намного быстрее научили своих партнеров, своих дистрибьюторов давать ценность на рынок сегодняшний день на сегодняшний момент это самое главное чему вы должны научить каким-либо образом вы должны научить транслировать их чтобы они стали полезны своему окружению полезно своему списку знакомых полезно своим клиентам полезно своим дистрибьюторам, полезно своим кандидатам и когда вы это поймете Бизнес совсем начнет строиться иным, иным руслом, бизнес станет вообще на другую позицию, да, то есть, то есть он превратится в настоящий бизнес, где не, даже не в том, что бизнес, бизнес это такой, знаете, исход по костям, поход по головам и многое другое, вообще вам нужно стать предпринимателями, которые предпринимают постоянные действия, и миссия вообще любого предпринимателя это нести ценность а взамен тому что они дают ценность они получают гонорар комиссионные многое многое другое признание влияние узнаваемость и вот сейчас вот раньше давайте мы просто заменим те тенденции которые устарели тенденциями новыми вы даже можете использовать интернет легко если взять в целом интернет и копать глубоко, сдублицировать очень сложно на самом деле, ну вот если в самую глубину идти, это интернет-маркетинг, воронки и много-много другое, это человеку сдублицировать очень сложно, потому что до этого нужно созреть, либо ему дать нужно готовую систему. Вот, сам он, это не сдублицирует, это 100%, это кровь из такого не бывает, поэтому лидеры придумывают авторекрутинговые системы, лидеры придумают э, системы обучения, э, шаблоны и много-много другое для того, чтобы, знаете, я решил это за вас. То есть, на, только примени, внедри и все у тебя получится. Но! Заменить старые методы новыми методами, благодаря инновациям, которые к нам приходят, это вполне возможно. Например, список знакомых мы можем заменить списком друзей. да, То есть, ну, грубо говоря, списком друзей э, в социальных сетях и начинать с ними э, выстраивать взаимоотношения. Э, домашние кружки. Ну, грубо говоря, домашние кружки. Блин, ну, я, например, не люблю, чтобы ко мне люди приходили домой, и я там капец... Э, <смех> что-то проводил для них. Но ну, окей, для этого, ребят, смотрите, для того, чтобы холодные, холодные звонки не делать, да, там, холодные встречи. Для этого у вас есть социальные сети, где вы, не выходя из дома, можете э, проводить какие-то опросы, какие-то э, вопросы задавать, да, то есть, э, вовлекать человека в беседу, вовлекать человека в группу по интересам, и это все вот в мгновение, да, то есть, не, не нужно ехать, например, встречу тет а -тет, а можно созвониться с человеком по скайпу, да, то есть, по скайпу встретиться, дома заварить кофе, пить и общаться в с отношения. И приглашать человека например в бизнес прежде выявив его а, потребности и проблемы вы экономите время вы экономите деньги а, и тем самым вы делаете свой бизнес интернациональным международным и а иначе вы никак не построите бизнес если вы, если придерживаться только классики вы просто закреплены локально то есть все бизнес локально практически не построите потому что если вот так вот сравнить вы как только выйдете на улицу вы случается такое резонанс как будто ваша компания уже знают все да то есть и везде все попробовали везде все знают и куча предубеждений негатива и поэтому ваш бизнес топорится эмоционально и физически вы вы связаны но как только вы ходите хотя бы в социальную сеть все вы развязываете руку руки и погнали а дальше например Выстраивать взаимоотношения можно благодаря мессенджерам, взять тот же телеграм, либо фейсбук мессенджер, там можно записать видео, да, то есть это вообще очень прикольно. И трехсторонние встречи, например, да, то есть вот как спонсор учит, нужно проводить трехсторонние встречи. Сейчас в инстаграме очень актуально проводить массовые лайф-трансляции, при этом можно приглашать второго спикера. То есть представьте, вы вещаете вдвоем, и почему бы нет, смотрите, вы ведете свой аккаунт. Вы ведете свой аккаунт тематический, например, для бизнеса, либо по, по продукту. И периодически, например, раз в неделю, в определенный день вы э, запланировали проводить трансляции. Приглашайте своего спонсора, приглашайте своего лидера. Изначально анонс делаете, что будет приглашенный гость, эксперт в том-то, он зарабатывает столько-то, например, он в бизнесе столько-то, либо он эксперт по такому-то продукту. То есть вы продаете промоушен спонсору да, то есть это адекватная классика для того, чтобы поднять ценность в глазах зрителей. И э, люди приходят вроде бы к вам, но... Э, они уже знают с позиционированного эксперта. Эксперт, например, рассказывает о бизнесе. Эксперт общается с вашей аудиторией, и тем самым вот происходит трехсторонняя встреча. Все, супер. То есть вот, вот это дублицируемо. Это можно сказать, чтобы это делали. Можно. Это такие же действия, как нам говорят классика-спонсоры. да По классике только мы это делаем благодаря интернету. И тем самым даже если делать одни и те же действия, только переводя это все в интернет, но ну, наши наши действия приносят намного-намного больше результат, поэтому как бы глупо просто зациклиться на офлайне и просто-напросто не перевести все это в онлайн. Все, вот одни и те же действия. Те же офлайн встречи офлайн мероприятия офлайн презентации Я просто хочу до вас донести ту мысль, что вы должны понимать, с каждым годом, с каждым даже месяцем, человек становится все мобильнее и мобильнее, так как интернет все время прогрессирует, человек э, постоянно гонится за новинками и он постоянно дорожит своим временем даже неподсознательно то есть он стремится все успеть все схавать ну как информацию схавать все освоить и что-то для себя выявить и поэтому сейчас на оффлайн мероприятия холодный рынок то есть э, тех людей которых вы не знаете вовлечь практически нереально ну, то есть, презентации, там листовки поклеить, там в интернете просто создать что-то, это практически нереально. А вот вывести на скайп, либо создать, собрать вебинар, это намного проще, чем сейчас собрать оффлайн мероприятие. И вот это вы тоже можете дублицировать, потому что собирается, например, спикер, который постоянно проводит вебинар хотя бы один раз в, в неделю. Вы всей командой э, учитесь и э, Работайте на то, чтобы, например, неделю гнать людей на этот вебинар. Делайте анонс, мероприятия, рассылки, рекламу настраивайте, обучайтесь этому, конечно. Ну, этому, этому же можно всем научиться, это не что-то сверхъестественное. Это несколько кликов, вот просто научить вот именно вот этой узконаправленности. Создаете мероприятие, там прикрепляете рассылку и туда гоните рекламу на вебинар для своей целевой аудитории. И потом перед э, вебинаром анонс. На мероприятие за сутки, потом, например, за 12 часов, потом за час и потом за 15 минут. И тем самым представьте, что ваша вся команда этим занимается. Это настраивается один раз и все. То есть тут не нужно даже какие-то действия прилагать. Конечно, если вам не впаривают самостоятельно, не впаривают инвестировать деньги в рекламу, либо заниматься всем этим, ну, тогда можете вручную собирать мероприятия и, и инвестировать не деньги, инвестировать время, погрузиться целую неделю только для того, чтобы вот этим заниматься, не для того, чтобы эта система дела этим заниматься. Поэтому, ребят, вот это все дублицируется, это все конкретно дублицируется, и тут не нужно быть гением чего-то, но вам в первую очередь нужно понимать, что вы строите бизнес, вы строите свою личность, потому что самый главный бизнес это вы, это вы актив, не компания. Компания это ваш партнер, но не ваш бизнес, потому что, что что вот может случиться все что угодно. но вот не понравится компания как вы выглядите, не понравится компания как вы продвигаетесь сети в интернете и они вас терминируют. И ничего. Вот просто ну вот это их бизнес, они могут это сделать, потому что это их бизнес. И не важно что у вас там может быть уже команда, не важно что у вас может быть там чек. Они вас терминируют. И если у вас нету имени, у вас нет личности, у вас нету базы подписчиков, если у вас нету влияния, если вы не даете ценность на рынок, придется начинать все сначала, как я это делал еще Лет 6 тому назад я постоянно, постоянно начинал все заново. У меня, конечно, выстраивался какой-то авторитет, у меня были люди, которые за мной наблюдали немножко в социальных сетях, но все равно приходилось начинать все заново. Теперь мне бизнес начинать просто. Мне достаточно сделать одну рассылку, две рассылки, три рассылки, провести вебинар, провести консультацию по своей базе подписчиков, которые меня знают. И в первый и второй месяц у меня команда выстроена. По крайней мере, первая линия, с которой я могу работать, которую могу научить тому же самому запросу. В систему скорректировать их действие и для того и уже начинать дел, э, думать над масштабом поэтому ребят сконцентрируйтесь вот на этом сконцентрируйтесь на том как перевести обычные даже офлайн действия которые тратят вам кучу времени на онлайн действия которые сократят ваше время в 35 раз и результат будет намного намного больше все, ребят, на этом сегодня все. С вами был Виктор Бондолет. Это была суточная доза удивительного. Знаете, что дубликация существует как система обучения, как система какая-то выстроенных действий, но не как метод. да. То есть нету какого-то метода, который можно сдублицировать. Можно, можно сдублицировать систему обучения, да? То есть, которая приносит какие-то результаты. Ориентируйтесь на целой системе. Ориентируйтесь на системе действий, не на каком-то одном методе. Потому что каждый человек индивидуален. И если взять те же даже переговоры, у каждого человека своя харизма, у каждого человека свое отношение к миру, голос свой, взгляд свой, опыт, бэкграунд свой, и тем самым сдублицировать невозможно человеку, который там прям уверен в себе на процентов. Поэтому, ребят, все. С вами был Виктор Бандалет. Хорошего вам как-то, банного дня, пятницы. И хороших вам выходных, суббота, воскресенье. Отдохните, обучайтесь, вдохновляйтесь, перезарядитесь для того, чтобы новую неделю начинать с чистого листа, с бодростью. Понравилось? Ставьте обязательно лайки, ребят. Не забывайте о лайках, и будьте щедрыми на лайки. Ну и, конечно, если вам было бы полезно, делайте репост на свою стену. Все, ребят, пока-пока и до следующих встреч.